А со стороны психологии, как-то можно понять, что это именно твое дело, или это уже более к другому относится? Нет, можно, безусловно. Почему? Потому что нормальный психолог, который действительно разбирается во всех тонкостях, и кармы, в том числе, и он должен быть психологом, желательно быть ему астрологом. Вот, и то еще. Почему? Потому что. В этом случае он может определить, исходя из даты рождения, именно скажем, те задачи, которые ставят перед человеком, который родился в определенное время времени, в определенном месяце.